Сказка про лесу и зайца, который дятлом себя вообразил. Когда-то давно в лесу звери, заяц и лиса жили дружно. Но случилось одно событие, которое рассорило зверей. Было это так. Жил был зайчик, у него была своя норка. Жила была лиса, у нее была своя норка Лиса питалась мышками а зайчик корешками, и никто никого не трогал. Однажды в лесу начали пилить деревья лесники, и остались пеньки повсюду, а зайчик барабанщиком был от природы. Залезет на пенек и давай барабанить лапами. Кому нравилось, приходили послушать, а кому не нравилось, уходили подальше. И днем. И ночью зайчик колотил по пням. Только треск стоит в лесу. Надоел этот треск лисе. Зайчик, спать хочется. Перестань стучать. Нет, лисонька. Как я перестану? Я же репетирую. Вот-вот лучше дятла отбивать буду. Ушла лиса ни с чем. А заяц... Только сильнее стучать начал. Лиса заснуть пытается, калачиком свернулась, хвостом ушки прикрыла, хм. одно, слышно, как заяц барабанит и все. Несколько дней не спала лиса, Обессилила. мышку от слабости поймать не может, а голодала. Озлобилась лиса на зайца, выскочила однажды из своей норы и на зайца набросилась. А зайца наутек, успел от лисы убежать. С тех пор не любит лисы зайцев и каждый раз при встрече пытается съесть. А все почему? А потому что всему своя мера, где гармония нарушается, там меняется реальность.